Так, надоело мучиться с ведрами для полива. Притащил сегодня бочку, купил. Ну, я думаю, что мы сейчас ее подготовим, крышечку спилим. И этот сезон у нас будет емко для того, чтобы сохранять воду, нагревать и спирать. Антифриз. Кто-нибудь знает, как можно отметить антифриз? Ну вот. Вот как раз э, чем лучше сделать. Э, снять фаску здесь, а не сверху. Сверху, конечно, удобно, стоя, не нагибаясь, снял и все. Но дело в том, что в этом случае потеряется крышка, она туда будет проваливаться. Когда мы сняли сбоку, крышку можно использовать по прямому назначению, она влетает. На просторах всемирной паутины, все какие-то однообразные, предлагают ферри горячую воду ну чтобы немного как бы это разнообразить я вот э, немножко гринти, э, средства средство для мытья посуды и взял еще комет, э, написано что борется с жиром теперь запах такой приятный от средства для мытья посуды называется э, зеленый чай вот это не хухры мухры не какой то там комет. Ну все, процесс похож посуду, только емкость больше, посуду больше. Вот так, уже первая такая неожиданность. Спасибо. Компании Вольно за столь удобные и недорогие бочки.